Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Сегодня в ролике я вам покажу настоящую гитару для металла. Эта гитара явно не для посиделок у костра, это настоящий инструмент для трушных металлистов. А инструмент называется Шектор Омэн 7. Гитара довольно популярная, уже всем известно на слуху, особенно в кругу металлистов, и я тоже решил не обходить его стороной. Пойдем по спецификациям. Здесь, в принципе, все стандартно, кроме струн. Их 7. Корпус выпуклый, из липы, гриф из клена, накладка на гриф из палисандра. бридж тюнематик. две ручки тон-громкость. Трехпозиционная теребонька, мензура 26,5, колки такие немножечко темные, скажем черный хром, тоже от Шектор, болченый гриф на мощных четырех болтах и сет звукоснимателей Шектор Diamond Plus. Производитель нас уверяет, что здесь гриф тонкий C, но на деле здесь массивный такой черенок прям мощнявый. Ну, кому-то это может быть и удобно. Я все-таки любитель более плоского профиля. Хороший, плотный и низастый звук. Мне понравилась эта гитара. но ну, это действительно гитара чисто для металла. Просто рубить какой-нибудь тяж, black, dead, джен, все, что вам по душе угодно. И все, на что у вас хватит воображения в этих стилях музыки. Мне понравились колки. Они хорошо держат строй, без люфта, без холостого хода. Натянул, все держит. Ослабил, также все аккуратненько у нас пошло. Знаете, что заметил? Здесь довольно мощная теребонька. Чтобы переключить позицию, нам нужно приложить усилия. Это, кстати, и хорошо. Особенно для меня, потому что, когда я переворачиваю на левую руку, я всегда могу задеть эту теребоньку. Инструмент тяжелый такой, увесистый. Вот как раз для металюк. В общем, если вы уже давно смотрите в сторону семиструна, и сомневаетесь то я советую прийти посмотреть вам этот инструмент пощупать его за свои бабки это хорошая палка соотношение цены качества звук вот такой еще больше крутых и интересных обзоров смотри на нашем канале подписывайся на нас жми колокольчик ставь лайки ищи на соцсетях с вами был ян и магазин рок-н-ролл всем пока